Я еще раз буду благодарить Спасибо. Дорогие друзья, я попытаюсь как то поприветствовать как своих старых, так и своих новых знакомых. Новые незнакомые лица если это просто здорово. И хочу немножечко похвастаться из события жизни да. личные. Мне за последние несколько лет своей жизни все-таки удалось стать кинематографистом, создать один комитетный продукт. Взять несколько интервью, я хочу представить одну прекрасную даму Нины Олеговны. Представьте, пожалуйста. Это звезда команды КВН Московского физико технического института, самый-самый первый. Я недавно у нее взял интервью. И я считаю, что я перед этой прекрасной дамой выполнил все обязательства, которые пиаровски я перед ней брал. Я для нее собрал полный концертный зал Московского физико-технического института. То есть есть более 400, а именно 515 просмотров. Она рассказывает исключительные вещи. Все, кто интересуется зарождением Кавайновского движения культурной жизни 60-х годов советского студенчества, пожалуйста, милости просим. Это пункт первый. Теперь пункт второй. Непосредственно к теме доклада о которой, я хочу сказать, это достижение российской естественно научной школы. Мне очень хочется начать с чего-то колкого, с чего-то не очень оптимистичного. Мне хочется начать с того, что, к величайшему сожалению, Начиная с того момента, как сформировалось наше обвинение под рабочим названием проект «Цивилизация», хотя, разумеется, были другие проекты, были проект «Хронотрун», был проект Хронология, наше обвинение превратилось в своего рода научный гайд-парк, который подчиняется всем законам развития научного гайд Тот, кто хочет сказать, что это сказал, тот, кто хочет донести до широкой публики информацию, тот эту информацию доносит, было проведено более 200 семинаров, выслушано более с нами точки зрения более сотни докладов и было проведено 40 конференций. В величайшем, к величайшему сожалению центра по упорядочению информационных потоков у нас не было. Было очень трудно сказать, вообще к чему мы стремимся, к чему мы идем, гайд парк был со всеми ее вытекающими достоинствами и недостатками. Примерно ваш покорный слуга не всегда вел себя перемирительное отношение к этому факту, пытался как-то сделать все от себя зависящее, что процесс как-то упорядочить, с какой точки зрения упорядочить. Поскольку если мы здесь пришли на том научном импульсе, что все традиционная история, традиционный культурный код – это явление, в общем как нашей цивилизации, от не безгрешное, хотя и общепринятое, я всегда пытался задать вопрос, можем ли мы выработать некий другой культурный код, Можем ли мы для этой цели, с этой целью развить несколько научно-исследовательских проектов? А если можем, то что мы хотим исследовать и на каком основании? Потому что, к величайшему сожалению, это, собственно, тот материал, который можно исследовать просто так, что-то посчитав, сходив в какую-то библиотеку, просто полазив по интернету на достижениях последних 20-30 лет человечества, этот материал достаточно быстро исчерпался и так далее. Но, тем не менее, до сих пор мы одноклассники и одноклассники задают вопрос, а что? А за что вы, простите, на уроках древнего мира, в пятом классе в советских общеобразовательных слов, получали пятерку? За то, что, простите, мы отвечали о том, что якобы существовали некие датированные инфологены. Что делать с этими датированием мифологии? Как с ними бороться? Было не очень понятно. Только а есть один способ, это выработать свой собственный, действительно научный культурный код. Это моя точка зрения. Кто-то, если зайду на скромности, в 2006 год, может быть, помнит, был такой Алексей Борисович Никольский, Ник Пиркс. может быть, кто-то такую персону помнит, сейчас он жив, здравствует, к великому счастью. И вот он фактически первый отреагировал на мою заметку на форуме в 2006 году, ребята, давайте, дамы и господа, я не сказал ребята, сказал дамы и господа, давайте придадим нашей деятельности какой-то более упорядоченный характер, как это попытался было нарисовать то, что мы должны исследовать. Это было резко разно, но тем не менее, кое-что с тех пор получилось. С тех пор получилось по нескольким параметрам одновременно. Я повторюсь с тем информационным блоком, который я проносил на литер-конференции, который я доносил на литер-конференции несколько лет назад. К нам очень хорошо относится к одной из кафедр, кафедра концептуального анализа и проектирования Московского физико-технического института, научным сотрудником, которым я являюсь. И, и, и пункт второй к нам очень хорошо относится. Представители такого духовного течения, с которым мы совпадаем в системе духовных ценностей, полностью совпадает, это славянское родное. Более того, представители одного из отделений регулярно говорят, что Владислав Тодеуши и ваши дорогие коллеги по исследованию захода ведет как-то более менее до менее-более пунктного состояния то, что вы начали. Там, по крайней мере, не единственная школа, это звучит нормально открытым текстом, то, что ваш покорный слуга очень хвастливо рассылает в частном порядке к своим друзьям. Идет такой хвостливый информационный блок, что опрос славями, который сдал тайный иудейского лет осчисления и тайны мусульманского френдера Лунахиджи, а сейчас можно еще и тайной мифологии на так называемой Римской империи, можно рассказывать. Это, это жутко нескромно, это невообразимо нескромно, но в школе славянских фолков в городе Халуда это уже преподается. И мы этим уже наверное, начинаем понемножку пастаться. Значит, что здесь в данном случае предлагается? Сейчас я могу просто делиться в известной степени некорректной информации. Потому что с моей точки зрения наши коллеги из Ислаянских партнеров, они дали абсолютно правильный путь. Если у нас Министерство образования, оно является непробиваемым, то вполне пробиваемым является система образования независимо от нашего замечательного Министерства образования. Что я в данном случае сделал? Я дублирую тот материал, который примерно в год, как 4 назад, писит у меня на Зен-канале а именно то, что мы можем считать нашими реальными достижениями, всего того, что мы на работе 20 лет. Первый раз. Станислав Георгиевич Покровский, я надеюсь многие помните, 8 лет нет с нами, это экспериментальное опровержение радиогерового метода С-14, определение возраста малых изделий. Говорю сразу, у Стаса Покровского тот материал, который он оставил, он, с моей точки зрения, по некоторым вопросам, он его до конца, по некоторым вопросам он не до конца. хочу про него сделать видеоматериал. материал. Входит в творческий план или хотя бы текстовый материал, чтобы более-менее, менее, более преподнести. Это то, что является пункт номер один, который достоин внимания. Второе. Построение диалектической схемы между наличием холостопных и нетрубодобываемых групп, занимая источниками топлива, залежи угля и или источники подола с одной стороны, и готовых к в стрелбам другой, это Игорь Владимирович Давиденко. Он здравствует, я с ним переписываюсь, географически он живет в метро Розанского проспект и в каждом из них выполняет свои планы смело относительно жизни дожить до 90 лет. Он этого хочет, дожить до 90 лет. Когда Ваш покорный слуга работал над материалом под названием Рыцарь Трех океанов и как-то пытался воспроизвести историю мореклавания, разумеется, имя Игоря Владимировича Забиленко упомянуто было. Может быть, из всех ученых, которые занимаются цивилизационным исследованием, не он был первым, который обратил на это внимание между связь, между, казалось бы, геологией, это, это простите, добыча ученых металла, далее металлургия, то есть изготовление металла, далее уже идет, соответственно, обработка металла, изготовление металлических инструментов. И Простите, каброе строение. Может быть, не он был первым, но именно Игорь Владимирович Давиденко как-то умудрился поставить эту проблему в ПАО. Следующий пункт. Открытие общей тенденции и развития курса расположения в произведении экономической России Александра Михайловича так называемого Синусоида Джабинского. Александр Михайлович должен был сегодня быть здесь. Я на него рассчитывал. План Смелы входит в взятие его интервью. Дальше. Раскрытие данного представления чёрной металлургии статистическими методами Всеволода Арнольдовича Беляевым 2008 года. Вот, пожалуйста, его родной брат Леонид Арнольдович здесь присутствует. С 2008 года Всеволод Арнольдовича величайшим к сожалению с нами нет, но тем не менее то, что он подал, мы берем статистику по черной металлургии и на основании статистики по черной металлургии, которая берется различных энциклопедических, Источников. Ну и на основании такого приема, как положительная обратная связь, немножко разбираюсь в математике, я думаю, это что-то такое экспонента, то, что мы смотрим, не получается. Вот, соответственно, эта идея всей обладающей Беляева. Дальше. Михаил Николаевич Рыжок и его работа технологии в археологии. Блестящая научная работа, которая была, есть и будет, стоит цитирования, Он совершенно четко показал, как пункт первый... В настоящее время создается некий артефакт, некая техническое идея, все что угодно, некое реально достижение техники, и тут же появляется группа микротворцев, которые это техническое изделие относит глубокую длинность. Тут же, это Михаил Николаевич Рыжок, я тоже его мечтал увидеть здесь, но мы регулярно с ним общаемся, но по крайней мере та работа, которая, собственно, весьма и стойна, упоминания. Дальше. Георгий Михайлович Герасимов, к величайшему сожалению, ушедший из Радаров, он находится в очень трудно доступном состоянии, 57 -го года рождения. Его работа под названием «Теоретическая история». где лучше, без голосовского диалектического наследия, он написал эту работу. Он кое-что начал, кое-что у него доведет много конца, кое-что доведет до состояния своих так называемых полуфабрикатов. Ваш покорный слуга при создании своих научно-популярных творений частично опирался на его метод. Идем дальше. Установление методовой математических статистики и из области климатологии, в том числе в связи с историей народонаселения, гациологии, физической географии, геологии, палеонтологии, геологического прошлого планеты, основной истории катастроф и биологии прошлого с охватом времен площадь до ледникового периода. Андрей Георгиевич Степаненко. Он здравствует, мы регулярно переписываемся, он живет в одном из южных городов нашей страны. Мне жаловаться, что сейчас абсолютно у него не лучшее состояние здоровья. И Применение исследования общественного процесса прошлого в прошлом, в, частности, в истории Евразии Америки, логистическое метод и получение ряда результатов Игорем Будучим школьным тот же самый человек, который время от времени пропадает в страдав. Сейчас я последний раз лет так 5 или 6 с ним общался, Игорь Георгиевич, безусловно, сейчас доступно всяческий похожа, я ничего про него не знаю, походу. Это то, в Игорь Грет, который? Да, который Игорь Греф. Он тоже, к сожалению, уже не, не в этом мире. А, он тоже ушел мирной. не Ильич, я вам очень признателен. Игорь Юрьевич Горин, вот просто, когда мы последний раз виделись, это было лет так 6 или семь назад, нет, ну, это было лет так 8 назад. И, собственно, ваш покорный слуга, с чего рискнул начать свою научную деятельность, это логический формализм реконструкции истории человечества. По поводу наших достижений я говорю сразу. Самое главное, если вы считаете, что кто это список который я кричал. Незаслуженный лишний. Или, наоборот, я кого-то незаслуженно объединю. Внимание, пожалуйста, Я здесь вижу Евгения Алексеевича. Евгений Алексеевич, может быть, я вас тоже занесу. Можно? Ваша работа по границам государства российского. Не стоит, слишком Нет, ну, пожалуйста, Евгений Алексеевич, это ваше мнение. Кто мне сейчас очень хочется, я герою распечаточку номер 2. Я благодарю Александра Сергеевича Ленина за, еще раз за эти распечаточки, которые он сделал а мне моей просьбе. Сейчас план смело достаточно того. Каким-то образом умудриться это все начитать в видеовидеовиде. -виде, и вынести на суд уважаемой публики. И уже на основании вот этого вот реакции уважаемой публики на данную совокупность видеотворений. Я хочу сокцидировать внимание необходимости не только печатных работ, но и но с видео уже как-то более менее менее говорить нашим потенциальным партнерам, потенциальным союзникам, нашим соратникам, всем тем, кто нам ну, не худшим образом относится. Сейчас я хочу ознакомить примерной планеции. Пункт первый. Наше достижение, это то, что я уже, то, что я уже пытался воспроизвести. А можно. Да, господин что можно. У меня несколько к списку, а может даже и не к вам, а просто ко всем вопрос. Вы Покровского упомянули, а вы не знаете, кто такой Белюров и Беспамятник? Это один и тот же человек. Вы знаете, я, к сожалению, не господина Белюрова, не господин Беспамятника. Вот ну, кто ну, такой Варнак, я знаю. А вот кто такой Велёров... А Велёров — это берез такой из Покровских морков. Ну, если без смеха, то Велёров — это кто, собственно, ссылается на Покровского. И единственная такая группа, которая в плане полетов американцев на Луну рассчитала и, значит, F-1, взяв всю техническую документацию. А как Гаррин посчитается? Вот, и, соответственно, у него и политика такая про соответственно, ведомство пентоварова, да, как семичастных пентоваров. Разведка кто занимался, возможно. Вы, вы знаете связь, потому что он заимствовал работу Покровского по значит, расчету двигателя, видимо, и старт ракеты «Сатурн-5». Возможно. Возможно. А я да. пытаюсь. То есть да. никто не знает, да, вот у меня, в общем-то, <связываем> такой вопрос. Господин Слежников, я вам очень благодарен за ваш вопрос. Да. Вот с какой -то точки зрения. Сейчас, сейчас, точнее не сейчас, а где-то примерно в десятых годах, когда я активно общался с нашими коллегами-историками традиционной школы, потенциальными коллегами, среди которых отношения было резко равное, в том числе хорошее. То есть до сих пор хорошее отношение с и хорошо Весмогина, с Николаем Ивановичем Ходоковцем, который по причине его не очень лет молодых сейчас сидит дома. Я к нему время от времени забегаю, было даже биографически это возможно, мы живем примерно 7 или 8 а автобусов двух остановок друг от друга. Мы пытаемся сейчас, что сделать? Мы пытаемся дать тому материалу, относительно которого беспомощна традиционная историческая наука, дать исследовательский процесс именно в те эпохи, где она в общем-то бессильна. Где она бессильна? Популярно объясняю вот это. Как известно, для реконструкции истории человечества ну, идет очень серьезную конституцию, как на основании нарративных источников, то есть реток, семикров, так и на основании актовых источников. То есть, например, государственных актов, какой-то переписки, там каких-то судебных заседаний и так далее. Если какая-то эпоха описывается и источниками актовыми, и источниками нарративными, то есть есть и то, и другое, то есть есть мощные, и хоть какие-то актовые архивы. Мы говорим да. Об этой эпохе мы можем сказать уверенно хоть что-то. В том случае, если какая-то эпоха описана какими-то нарративами, то есть хрониками и и при этом она не опирается ни на какие актовые источники, то тут начинаются знаки сомнения. Сейчас примерно пробегусь по списку КОТОРУЮ которую я хочу прочистить. Соответственно, первое, это, собственно, наше достижение. Второе логический формализм и реконструкции к истории человечества. Третье метод эмотивизма. Четвертое. Технократическая версия реконструкции истории человечества развития Игоря Владимировича Давыденко. Пятое. Как возникла глобальная хромология, что называют диалектика и двойная нейтронов циклов. Это примерно то же самое, что любого в работу вашей покорной слуги рассказать китайно-бинского дочьте. Третье. Тайна мусульманского вточивания, что она нам дает диалектика и транометон цикл. Седьмое. Глобальные хроника, что от них должен знать среди статистических гражданин мира и среди статистических гражданин России. Это, собственно, тот материал, который я дал в книге в научно-популярной версии своей диссертации по названием Как возникла глобальная хронология. Восьмое. Мифологема так называемой Римской империи. Девятое. Тайна так называемого Древнего Египта. Десятое Александр Македонский, попытка наиболее вероятной версии реконструкции. Одиннадцатое окончательное оформление традиционной хронологии, и традиционной истории. Кстати, кстати, вот эту вот одиннадцатую лекцию я планирую как раз по мотивам работ недавно от нас ушедшего Владимира Анатольевича Иванова, более известного археиста. Ирония ситуации такова, что фактически единственную научную работу, которую более менее спят на мир, более менее нормально написал, это как раз работу по этой теме. И ваш попорный слуга, собственно, счет своим священным долгом его пространное выступление на форуме, его сфиксировать. Двенадцать. Иохим Флорский, И иохимизм как глобальный контртезис с коллегированной технологии. Третье. Или в порядке дополнения форума, или в порядке другого в что мы здесь находимся, или в источников источнического сетчбека. Четвертый уже писал, уже говорил Александр Михайлович Жабинский, синусоиды. 15. Диография геолектика, географические открытия. 16. Магеллан 500. Кстати, по Магеллан 500 снято более десяти интервью. Ближайший план смелый, как-то это все более-менее порядочный. Главное события 503 с момента плавания Магеллана было совсем недавно. Ну а вот у нашей исторической науки есть четкий информационный полы, постановка под сомнение этих фактов. 17. Разгадка первого плавания Кургавки. 18. История великих географических открытий про историю Латинской Америки. Проект «Кондити-21». 19. А если разгадка корней хронологии Руси воздействия в обязательном порядке, к величайшему сожалению, это человек, который с, ним, с нами и есть, и нет одновременно, это Женя Евгений Валентинович Сахаров, который, к сожалению, инвалид второй год. Тем не менее, он собирает творческий обмен. А второй год, 1240, и Татарский вопрос. 21 Куновская битва, 22-й раздавленных называемый Сидор процентов, 23-й археологии, элементы исторической культуры, 24-й, интрига Чертового городища, опять же, есть роскошный металлил, 25-й Крым и Тамальный переходный вперед, 26-й история о своении Сибири, Северо-Заднего Востока, это про Удвинусы в ЛГУ, 8-й, Амур Тур и интрига закрыта Усямура. И 28-й это проблема измерения долгов и раздавка Библии и. 29 й это святой банаментор, как святой динамик, тутеологии и светской наукой. Все это было достаточно обширно. Если у кого-то есть какие-то идеи, мысли, смелые предложения, с этим обращаться ко мне можно. Я сейчас. Валерий Викторович, я уложился, да? Все, да. Спасибо. Да, да, можно в коридоре, можно, я, сейчас, можно... Я, сейчас. Я сейчас, сейчас тебе собрал. Почему, да, почему и... ты считаешь, что актам есть можно? Массовые актовые архивы, массовые архивы, массовые не подделываются.